здравствуйте господа я бы хотел вас попросить настроить свою внимательность потому что сейчас очень много различных производителей и очень много различных компаний и сетевых компаний которые довольно часто используют различные рекламные уловки для того чтобы более качественно более результативно протолкнуть свой продукт и часто на такие уловки и на знания об этих уловках уходит больше денег чем на себестоимость товаров мы не используем таких маневров мы занимаемся тем что рассказываем свои собственные результаты которые приобрели благодаря продуктам NSP. и мы создаем долгосрочное отношения с клиентом так как пользоваться продуктами в компании это недорого мы не зарабатываем на вступительных взносах, мы зарабатываем деньги на том, что постоянно полезны одним и тем же людям или новым по рекомендации приходящим. Именно поэтому хотелось бы попросить вас настроить внимательность и посмотреть со стороны, какие продукты могут отличаться на рынке от продуктов NSP. Потому что очень много, ну, скажем так, моментов, когда тот продукт, о котором есть яркие и громкие заявления, совершенно не соответствует реальности. Например, белок. Да, то есть очень много сейчас рекламируется спортивных коктейлей, в которых добавлен ну, чуть чуть не самый дешевый белок, там, самой дешевой частоты, но его рекламируют артисты и звезды. Да. Очень много продуктов, которые имеют уникальные статьи, написанные копирайтерами правильно, с фигурами людей, которые, может быть, никогда в жизни этот продукт не пели, но, тем не менее, они рекламируют этот продукт у nsp все клиенты это реально пользователи продукта и эти же клиенты могут его рекомендовать то есть большинство из тех кто Рекомендуют вам этот продукт, получили на нем результат Б Многие из этих людей, не молодые, они уже пользуются этим продуктом в течение 20 лет То есть, заметьте, за 20 лет человек, попробовав разные компании, не нашел ничего лучше. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ну, этот бренд гарантирует качество продукта Этот бренд гарантирует то, что человек получает результат Многих людей не было бы уже в живых, если бы не эти продукты Многие люди выглядели бы совершенно по-другому, если бы не эти продукты. Многие люди бы не ходили, если бы не эти продукты. То есть очень много ярких результатов, которые я заметил по своей организации. То есть у меня очень большая структура, могу сказать, что это там, не одна тысяча человек, и среди них там тысячи людей, которые изменили свою жизнь благодаря просто результатам по продукту, не говоря о какой-то коммерческой составляющей. Мы говорим сейчас только о результатах. Именно поэтому. Мы перегоняем некоторые клиники по количеству э, полезного действия на организм. И с этим сложно поспорить, вот, потому что действительно люди приходят к нам порой э, сначала к нам, а иногда к нам в последнюю очередь, когда уже потратили в, в разных местах много денег и поняли, что только с помощью НСП они смогли восстановить свое здоровье и выйти на нужный уровень. Поэтому Большая к вам просьба, обратите внимание на составы продуктов, обратите внимание особенно на эти ролики, на эти материалы. Мы их говорим не каким-то специальным языком, а обычным, доступным для вас. Вот, Поэтому спасибо за внимание, желаю приятного просмотра.